привет ребята добро пожаловать на канал как вы знаете у меня на 2021 год было 100 целей, осталось несколько невыполненных целей этот год для меня был максимально продуктивным поэтому нужно выполнить еще несколько целей и немножко отдохнуть приехал я с беларуси в буковель было не так просто пересечь границу потому что есть три повода чтобы пересечь ту самую границу первый повод это печальный когда какие-то проблемы с родными вам уже там необходимо ехать грубо говоря прощаться и вот это первый повод второй повод это ехать на оздоровление ну и третий повод это если у вас какая это командировка по работе как вы знаете я нигде не работаю но поехал я по командировке для снятия видеоконтента будем считать то что вот тот самый видеоконтент сейчас заселились в отель это называется я не помню как он называется Diamond. В общем, тут, смотрите, есть такие кровати, это не одна кровать, это две такие раздельные кровати, не знаю, почему так. Тут такая вот штука есть, и там вот такое вот кресло. Это, Лиза, как тебе вообще дорога? Понравилась, не понравилась? Было тяжело или легко? Не, ну по сравнению со всеми дорогами, что я ездила, это я максимально комфортно перед... Ну да, кстати, кто не видел прошлый видеоролик, вот видите, уже кольцо есть, получается. Серьезная такая вот жизнь будет. Дальше, смотрите, какой у нас вид из окна. Вид из окна тут не особо крутой, конечно, вот... На такие же домишки, там, где люди снимают, там уже горы, будем скоро кататься. Вот мои ботинки, блин, воняют постоянно, не знаю, что сделать. Если знаете, как сделать, чтоб ноги не воняли, напишите, пожалуйста, в комментариях. Короче, смотрите, мы с Белоруссии взяли... Ну как, у нас в основном друзья занимались этой всей темой, мы заплатили за все, грубо говоря, 230 долларов, остальное там катание, вот это вот все снаряжение, это уже будет за наши деньги, то есть, грубо говоря, за то, что нас вывезли, дали отель, это всего лишь 230 долларов, ну, как по мне, это немного, но мы приехали сюда всего лишь примерно на... Четыре дня, ну то есть три таких целых дня покататься, а дальше уже там как получится, так дальше давайте вам покажу санитарную комнату, мне лично она нравится, я люблю вот такие вот простые толканы, я люблю вот такой вот душ, когда вот стоит вот такая вот тема, да, то есть там не надо это душ держать. Ей зеркало все как обычно, голову хоть наконец-то помыл. Так, ну по нашему номеру я вам все показал. Тут ничего такого интересного. Все вроде прикольно. Сейчас хожу к друзьям, посмотрим, что они за номер там сняли. Так, смотрим. У них 402, у нас 403. Или они уже все. Я думаю, от нас, короче, отстранились. Что там, Вася тут или где он находится? Вася Потек. Вася Потек? Вася, от потек. Да я сам что заметил, что это протекает. А дай я его подсниму. <laughs> а ты там гол или нет? Да, да он, наверное, там уже это, купается просто за дверьми. Короче, понятно. Смотрите, ребят, что их по номеру. У них такие же, грубо говоря, кровати. Ты там нормальный? Я тебя могу подснять? Давай. Теорица. А, а что ты потек? Я не, не знаю, понял. но он как Как тебе вообще дорога? Скажи, понравилась, не понравилась? О! Класс. Настя, а тебе как <свят> дорога понравилась? Дорога спала всю дорогу так, а Ну И Настя нет? хорошо накинула, ну, короче, слава. ей хорошо спалось Вася тоже Страска. подкинул А я думал, <свят> ты уже <свят> в джакузи Я думал, ты в джакузи, короче <свят> Передай привет подписчику. Максимка, дверка закрыта Серьезно? И ты не взяла с собой ключи? Да взяла, конечно Чего ты прикалываешься? Я придумала. Такой вот, кстати, модный коврик, такие модные тапки. Что? Представь, если вот Да иди было... ты уже в душ, Лиза. Окно, окно, и ты такой лежишь, и, вот, и там снежок падает, звездное небо. Ну, было бы смотришь. красиво, конечно. Сейчас, ребята, смотрю на себя в зеркало, походу, надо немного худеть. Если наберем полторы тысячи лайков, то обещаю похудеть до 75 килограмм. Сейчас я вешу примерно 88. Блин, надо реально подскинуть. Раньше таким качком здоровым было, сейчас... Ну что, где, где моя битка, блин? Сдулся, короче, сдулся. Знаете, как в сказку попал. Идешь, плюс вот такие вот везде постройки, дома, я так понимаю, коттеджи. Ну, видно, все так для туристов сделано. Вот, ребята, сейчас поедем, просто походим по городу. Посмотрим, что вообще тут есть. Может, какую-то кафешку заглянем. Вот сейчас, ребята, просто отсюда выходишь, заказали такси. Посмотрите, какие тут красивые домишки стоят. Ну, реально красиво. А вот там... Уже вот елочки, все такое в снегу. Когда были в Грузии, там были горы. Тоже красиво, но тут своеобразно красиво. Речка течет, правда, она немного вонючая. Но тоже добавляет, я бы сказал, такого антуражик красоты. Снял вроде всего лишь 300 баксов, а я чувствую себя миллионером. Просто вот такая вот куча денег. Просто реально. Заходишь, вроде бы 300 долларов всего лишь. Кстати, деньги сейчас покажу, как выглядят. Возможно, многие не знают. Вот так. Вот так купюрки такие красивые, все новенькие, просто идешь с такой пачкой 300 баксов, говоришь, а давай обсудим, 300 баксов еще Маленький, как будто месячная зарплата А, ну не, ну 300 долларов, да, это как бы месяч... да. А, Ну Нормально. блин, ну да, ну типа Тут уже мышечка у меня нет Ну да? да, типа уже мышление поменялось, ну просто когда раньше Ну понятно, раньше 300 было много, но сейчас ты снимаешь 300, блин, ну реально ну, да, да. В руках так держишь, ну приятно как-то Настя также сказала, что нам надо обязательно сходить в грибовую хату. Я так понимаю, там, говорит, интересная подача блюд. И сейчас мы, наверное, просто забронируем столик, чтобы потом уже прийти. А пока просто пошляемся. Блин, ну просто посмотрите, о, какая красота. Как красиво подсвечивается. Ну, передай привет маме. Мама, не смотри. Интересно будет смотреть, Не моя, по-любому будем. Рябинка. Красиво так и растет. Завтра, ребята, получается, мы там будем кататься. Вот там подъемник просто очень далеко куда-то там поднимается. Вася говорит, его даже мурашки прошли от этой Немножко, темы. Немножко, да. Не, ну смотрится как на камере как вряд ли, наверное, видно, но кажется, как будто там вообще в небеса какие-то уходят. Не, Приплюс только она там еще дальше. Оно еще там дальше куда-то уходит. Первая, ребят, проблема, с которой мы столкнулись, это просто непонятное меню. Мы вроде отсканировали все, вроде посмотрели, но там столько всего непонятного. Короче, я заказал то, что вообще никогда не слышал. По названию вообще непонятное. Буду пробовать. И за то же самое, короче, все мы так заказали. Ну, посмотрим, что получится. Нам еще подарок сделали заведение. Какие-то грибы. Смотрите, как, кстати, подают приборы. Какой-то такой штука прикольной. Велиняной. Нас наш официант, потом видео покажут. ну вы пробуйте, если что-то мы принесли сами? что исподобается, то будет какой-то красный шар. Тарелки интересные, как будто бы грязные, но но не грязные. Мы белорусы, не русские. в смысле, все нормально. Чуть меньше пьем. как покоитесь. Короче, ребят, принесли мне вот этот вот горшок. Красиво смотрится, но я не знаю, что это такое. Потом тут еще рядом лежит помидор, может быть, огурцы и какая-то штука. Это курица, я не помню, как называется. Курка чипетурка, наверное. Да, я да. не знаю, что это за гранат, у что меня... это вообще такое. Может, он открывается. У меня это... Оно, похоже, открывается. А да соус, какая-то колбаска из дикой свинины, которая там прям вообще нереальным образом в течение 12 месяцев откармливалась. Еще у Лизы вот такая вот штука. Типа Это жирная картошка с чесночком. У меня, у меня пока салфетка. У тебя пока салф... Я не знаю, что нам так быстро принесли. Вот Васина еда на сегодня. Вася забыл деньги, поэтому мы с ним поделились. У рублей на. Короче, ребята, мы уже посидели, вот это заведение, мы насидели на 3000 гривен, это сколько? 120, 115 долларов. Ты как, Вася, накушался? Вообще невозможно даже доесть. Вася говорит, класс, Настя. Я очень рада. Рада. А чему именно рада? Потому что мне принесли наконец-то. А что больше всего понравилось в этом столе? Купыльки было я Настя больше Вася, а тебе, кстати, что больше понравилось? Ну, то, что я заказал, то и понравилось. я от колбаски вообще в восторге. Не мог ребята вам не показать стиль туалета. Короче, смотрите, какая тут раковина. Просто, не знаю, из дерева, просто шикарная. И тут тоже круто. Короче, ресторан просто вообще топовый. Короче, Лизия не втерпешь, нашла горку, решила съехать. Ну вот, поехала. Да что-то придумает там. Вот. Зато я довольна. Реально класс, Начинаются танцы брачные. Да, все. да ладно. Ну что, ребята, мы уже, короче, в отеле нам дали вот такие вот. Покажи свой халат. У тебя вот значок, короче, вот диамонт. Прикольные такие. Не знаю. Чувствуешься себя реально каким-то альфа-самцом. Ты себя не чувствуешь? Таким, ай, блин. Ты что, Ну у нас уже жены есть. Я, я, я чувствую, Почти бойцом, поэтому. Я, поэтому я, мы так. Был бойцом, который мы, короче, это, ребят, чисто так. Сейчас в сауну сходим окунуться. Тут бассейн тоже есть все э, внутри этого комплекса. Э, пойдем, короче, чилить У Лизы... У Лизы не получится. Сочувствуем. Выбрали, ребят, лыжи. Сейчас выходим. Взяли сразу на два дня. Отдали, кстати, не так много. Короче, за один комплект, за один 350 гривен. Это, ребят, наверное, самое дешевое место. Около грибовой хаты. Вот смотрите, тут просто дешево. 350 гривен. Нормальный комплект. Мужик просто вообще топовый. Сейчас тоже подсниму. Типа, халявная реклама. Ну, просто реально приезжаешь. Мужичок так все хорошо подбирает. Ничего Нормально. А. Ну что, ребята, мы сели наконец на подъемник. Мы теперь будем здесь кататься. Поднялись ребята уже на самый верх. С этих подъемников немного было неудобно стрыги. Вот, что первый раз. Никогда вообще в своей жизни толком даже не было никаких гараж. Да что говорит, за этот год я посетил три страны. В жизни вообще никогда не выезжал за свои 25 лет куда-то там за границу Ну, ездили к бабушке на Украину. Это был Макс, нет? Я еду. Лиза ну, уже поехала. Ну мы вдвоем остались, Я стараюсь. Ну давай, стараюсь. стараюсь. Вот, ребят, просто посмотрите. Какая красота. Элиза на это. О, ребята, блядь. я сюда. Прям под пушку. Жесть. Ну что? А не Как дела? Капец, я думала, конец горки. Я начинаю отстегиваться. Вы уехали. Думаю, ладно, пристегнусь. Понимаешь, что там тупо ровные, ну, там а -а -а. нету горки. То есть вы едете у палка, я так понимаю, отталкивались. А мне ничего не приходится, как там, пытаться так. Потом там была горочка, я как-то с снег съехала, потом отстегнулась, думала. Пойду. Вот так вот в нашем арсенале все выглядит. Поднимаемся, ребята, уже второй раз, там какое-то есть озеро. О, там Вася может и окунуться можно, как думаешь? В первой горке нормально, на лыжах вообще норм, но я ж когда попал в аварию, у меня сейчас стоит железо в ноге, и у меня реально ногу просто жестко болит это железка. Сейчас едем на вторую горку, уже такую более крутую, там вообще вот просто, если посмотреть, вообще просто в небеса уходят этим. Как их скипасы называют или как? Подъемники, короче. Один у нас попал под пушку. Под пушкой вообще весело. Прикольно. Закидывает. грубо говоря. Реально он наемный. Надо разогнаться. Ну все, теперь мы на более-менее нормальную горку выехали. Блин, все, я знаете, я привык делать все быстро. А женщины что-то там решают. Вот привык, зашел быстренько, короче, сделал. Я там не подумайте, не супер. Так, на лыжах в детстве когда-то ездил. Надо было петличку брать, что да не подумал. Да. О, Лиза уже лежит И послушай. Тишина? Это круто. О, чуть не сложилось. Чуть не сложилось. Блин, с этим снелкой. Все, ребят, мы уже покатались. Тут просто капец снег, мы, наверное, часа 4 катались, уже полностью устали, я уже еле до да спустился эту горку. И, наверное, сходим еще, я вот не помню, как называется, но там типа санки такие, и просто тоже с горы на рельсах. Я хочу это тоже посмотреть по подъемнику. Короче, подъемник мы дали, это примерно 30 долларов э, с человека, то есть один подъемник вот так вот подниматься, это 30 долларов. вам еще чан показать, и, наверное, на этом можно будет закончить видос. Чел просто сумасшедший, вообще. Отсюда, ребята, у это... меня даже слов нет. Мы поднимались сюда минут 15. Вот как эти тележки выглядят. Сейчас. Опа, ногу сюда и лево, Заберите ногу правую. Ногу. Куда? Уберите правую ногу. Я... Откуда мы приехали? С, с... А, на с украинскими корнями. А да. ну, в украинском сложно, наверное, шибы, да? Нормально. Ну, Проинструктируем на русском вас. Вы Когда не выпьешь немного, то понятно, а. сразу становится. Особенно после хреновушки. Когда я выпью, я даже те языки знаю, которые я никогда не учил. Так я тоже сам. У вас есть рычаги по бокам ага. Попробуйте их нажать вперед максимально до конца вы, это вы, мужчина, а нарезки, ага. вы, Да, вот так. Так все время держите, чтобы ехать. Ага. Если вы рычаг отпускаете назад, он тормозит. Не тормозят. Вы ага. можете не тормозить, это не обязательно. Взор, Я понял. Вы можете ехать на максимум все время. Хорошо, а держаться тут нам за шотели? Не ну, выбросить. За а, и все? Да, в конце вы перед финишем обязательно притормаживайте на всякий случай. Если видите, кто-то близко перед вами едет, в всякий случай притормаживайте. Да, руководитель либо наденьте, либо спрячьте. В конце вы доезжаете до финиша, до такой платформы деревянной. <связано> хорошего вам впуска, хорошего... Спасибо. Спасибо. Да? Вот надо Немного надо. Притормаживай, то Да я притормажу. Давай надо. все, да? Давай. Да. <смех> мне Стоп. нравится. Нравится? Да. Уже, ребята, пол шестого вечера. Я уже просто идти никуда не могу. Я тут остался, мне они лыжи оставили, сами пошли по своим делам, потому что я уже все. У меня просто ноги настолько сильно болят. Видно из-за того, что когда-то вот реально на мотоцикле навернулся, это а железо в ноге и просто реально ходить просто больше невозможно. Поэтому они сейчас пошли, взяли даже покушать, возможно, там шаурму ходят за вещами, за нормальными ботинками, потому что, блин, больше но ну, я не знаю, это просто нереально будет просто больше ходить. Черма посреди города, красота, только я уже ботинок снял бы, не мог усидеть. Ну, ребята читаю ваши комментарии хочу вам сказать просто огромнейшее спасибо за то что вы пишете комментарии оставляете лайки это очень мотивирует снимать новые для вас крутые видеоролики отвечать каждому я конечно уже не успеваю стараюсь хоть каждому хоть как-то отметить там лайком то что я прочитал ваш комментарий просто очень много вы пишете это очень мотивирует я вам очень сильно благодарен поэтому не забывайте также под этим видосом оставлять какое-то свое мнение и снова, ребята, доброе утро. Прямо сейчас я делал прямую трансляцию. Если кто-то не смотрел прошлое видео, то обязательно зайдите на канал, посмотрите, либо по подсказке сверху. Там я зарабатывал на посещение чанов. Вот мы как раз-таки пришли. Это вот такие вот, получаются бочки. Привет. Добрый. Видите, опускайтесь в чан, не вагаючись, и полностью погружаетесь в воду, чтобы температура тела слилась с температурой воды. Тут вот получается такая вот какая-то зелень, елка. Там лежат камни, они подогреваются, я так понимаю, настоящим костром, огнем. И, собственно, тут вот еще бассейн. То есть можно с чана, потом в бассейн окунуться. Давай я там посниму, что там внутри. Э, внутри тут, возможно, все, да? Вот, смотрите, тут, короче, есть зеркальце такой Теплая печка. Столик с баранками, сушками. ушками. любит? А тут, а, а тут душевая комната. Ну, собственно, ничего да. такого необычного. Все простенько, но красиво. Короче, стоимость чана... 2000 гривен, это получается 73 доллара. Ну что, ребята, мы готовы уже идти испытывать этот самый чан. Тут так вот, знаете, красивенько. Ну что, пошли? Пошли. Вот, это тепленькая. Вот вот О, пополз. Очень Она Очень можно было сохреться с вашим сердцем. Мы просто... реально, это у тебя не замерзло, да ты не Ну а у меня выбор есть, что ли? Это потому, что Она не горячая. Настя, давай в двух словах, тепло, холодно, по уходу, жарко. Привыкается. Первое ощущение капец жарко, а потом... Привыкается. Нормально. А, да. Это нам 10 минут. Короче, надо, ребята, 10 минут посидеть, потом пойдем в басейн. Нет просто посидеть надо. Блин, как мне так точечно в жопу, аж жарит вообще жестко. Чуть-чуть холодно решил подкинуть. Да. Вася. Все, Что? Вот это я. я так горячо. видел сейчас все? Я за тебя лучше не держусь. На очень прикольно смотрит. очень прикольно. На камере Запад, Николай задал. Можно хватит, нет? Привет, передай. привет. Всем привет. <смех> На <Знаете>, эти мило смотрится. <смех> <смех> Вася надо с головой. Ваше ощущения? Нормально. <смех> Никакого нет. Максим, ваши ощущения? Я чувствую, что это ну. Когда понял, начал плыть холодно. Очень как Тут, ребята, на столе также лежит мед от заведения, настя Настя подсказала небольшой лайфхак. Если взять медок, его на тарелку, после добавить воды и немного, так знаете, потрясти, то там остается структура. Вот у Васи, да? Васи также делает мед, да? и у Васи говорит, что такие вот получаются ромбики. шестиугольные Соты, вид соты получается. Да, это такой познавательный контент. А тут мы проверили, там неровные ровные соты, а какие-то такие. И ну да что-то что похоже короче можете так вот проверять мидок, настоящий он тут или нет Кстати, сейчас она не такая холодная да? ну когда вот нормально о так он слышишь о для омоложения А вот сейчас, Вася, о, ой, ой, ой. о, снежок, вообще. А вот сейчас, уча. Капец, Вася, да тут резонанс еще. Ой, ой, ой, ой, ой, Санечка, Санечка, справляйся. Ну, ой. не класс. Да главное быстро опускаться и все и вообще топ. Да. А мне нравится. Елочка мне нравится. Тяжко мне нравится. Сейчас, ребята, немного поплавал в этой воде, сказали, тут 15 градусов, но не знаю, там вообще такое чувство, как будто нулевая температура. Но вышел, просто такой, знаете, кровь начинает циркулировать вообще, просто так хорошо себя чувствуешь, еще снежок такой пошел. Сейчас мы после этого сразу пойдем дальше купаться, в общем, ну вообще тут пушка. Место называется Колыба, если кому-то будет известно, около отеля Диамонт находится. Вот, тут такие ночные, вообще грубые. И там уже, собственно, Чан, где мы были. Уже все, отсидели Вася, он довольный. Какие сосульки, а? Хоть у бати уже дома есть квадрик, да, но я катался еще не зимой, поэтому не чувствовал таких эмоций. Я тут едешь, просто вы посмотрите, какие тут виды, просто вообще максимально круто. Этот вот квадрик, это 800 кубов, обошелся он нам в 1300 гривен, мы считали это примерно, ну, примерно 50 долларов, я так на скидку. Кататься мы будем час вот так вот просто по этому лесу, по таким вот дорогам, по бездорожью. Ну, в общем, прикольно, мне нравится, вообще просто пушка там вообще речка внизу бурлит просто ребят посмотрите какая тут красота вот лес и мы в лесу вот так вот катаем это вообще шикарно квадрики огонь вася чего как как как тебе управлялось вообще нормально первый раз непривычно страшно но потом чуть-чуть уже более-менее пошло. настя лиза кайфули понятно вот так вот, ребята, приехали. О, выехал, красава. Малой вообще красава, шарит. Ребята, мы уже в эту самую сауну. Тут вот такое вот зеркальце, потом есть пару комнат для переодевания, туалеты. Э -э. Пол с подогревом, кстати. Все. Кстати, да, пол с подогревом. Идешь так тепленько. Тут такой вот бассейн, потом шезлонги. Дальше. Дальше есть несколько саун. Есть обычная сауна. Она такая, знаете, более простая. Такая воздухом. Потом это римская, тут уже прям жестко. Ну и тут уже такие отдельные комнатки тоже посидеть можно. Ты, кстати, туда, ладно, пойдешь? Вот тут, кстати, вообще даже с телефоном можно посидеть. Ну тут вообще Лайтово, потому что мы вот сидели в прошлой бане, там вообще просто нереально сидеть. И дверь не закрывается, ну поэтому тут и так себе. Можешь ну, передать привет маме. Блин, ты такой сочный. Вот, ребят, как-то тут все так вот выглядит. Блин. Нет, короче, нормально. А Алиса хоть разобралась, что это мучит? Блин, да у меня сейчас... Это было долгое время. Нет, долгое И потом бы откунулся... О, тут ты как на морг, ты знаешь. Прикольно. Садись и поехал такой. Максим не успел подснять вот такую красоту. Солевая баня, да? Или как? Нет, это просто солевая комната. Тут солевая тут комната. В бане-то жарко, а тут как-то просто. У меня солевые пещеры нет. Вот так, типа. Всем привет, добро пожаловать на канал. Oh, shit, Ну что, погнали? Максим Михайлович. А, блин, я просто с этой стороны смотрю, думаю, что ты мне показываешь? У тебя такой чехол типа. Ааа. Да. Погнали что ли? Что страшно, молодой человек? Первый раз, на сегодня, кстати. Ой, я поехал. жди, да, я тебя приближила. Вот он. Да мне холодно. Че, сейчас? Ты не Нет, мне надо вырубить телефон, потому что мне надо думать. Подожди, я сейчас встану. Мне тут встать две секунды. Ну, я вижу. Ну шел ты красиво, ну это красиво. Не, ну тут просто хорошую скорость набрал. Да, тут вообще надо еще с этой раз, да, съехать. Ну первый раз тут что ли? Лиза, короче, полностью Шараби. поломанная, походу. О, ты увидишь мои коленки, Максим, ты не представляешь, что там. Одно очень опухто, это на ощупь уже через что не чувствуется. У меня ноги. Тут, ребята, короче, вид. Вид просто обалденный. Вы посмотрите, какой там сзади вид. Горы, елки. Вообще круто. Дальше будем уже отдыхать без камеры. Вам всем большое спасибо за просмотр. Оставляйте свое мнение в комментариях. Пишите, что, возможно, посоветуйте посмотреть мне в следующий раз. То, что я еще не посетил. Ну и буду читать, собственно, ваши комментарии. Также хочу вам, ребята, выразить огромную-огромную благодарность за вашу поддержку под прошлыми видеороликами. Я читаю все ваши комментарии. Понятно, то, что всем ответить не могу, но просто я вижу вашу поддержку и хочу вам сказать огромное спасибо за то, что вы пишете комментарии и оставляете свое мнение. Все, всем большое спасибо за просмотр, всем удачи, всем счастья, всем профита и всем пока.